Весь наш курс вообще, так вот если в идеале, он не быстрый. Я вот лично не хочу с вами быстро расставаться, вы мне не нравитесь. Мы с вами пойдем сначала семействами, первый Эд, пережили все силы вложенные в тебя, встроили их в себя, поплакали, попереживали, порадовались, вошли во второй Эд выработали инструментарий, который нужен для силы, для победы, для воинского мастерства, залечили раны, пошли в третий эт. В третьем научились добывать результаты специфическими способами, выбрали для себя самые оптимальные, потому что восемь способов, да, каким-то будет предпочтение, каким-то не будет, и это нормально. По крайней мере, из первых четырех точно будем выбирать, потом там видно будет. Потом будет руна Дагас, последняя руна Футарка, которая, по сути, должна нас обратно привести к первой руне Футарка, Феху. Таким образом мы замкнем Футарк в кольцо, замкнем его в такую ленту Мёбилуса. И с этого момента все изменения, которые проходят в нашем сознании на какой-то одной из 24 четырех рун, моментально будут отражаться абсолютно на всех. Это для нас очень важно, потому что уровень руны Феху, самый первый руны, в которой мы с вами будем входить на следующем занятии, это уровень потенциальных прав. Значит, соответственно, если мы что-то меняем в своей подкорке, изменяются наши права. Если мы меняем что-то в своих привычках, изменяются наши права. Мы запустим этот бесконечный алгоритм собственного повышения над самим собой для того, чтобы в дальнейшем получить право, то право, ради которого вы сюда пришли то, что написано в вашей первичной цели. На все в этой жизни надо иметь право ошибкой думать, что бог тебя любит просто так. Поверьте, это ошибочная точка зрения. Даже на все времена родной и любимой жене через 20 лет приходится доказывать, что ты по-прежнему молодец и что тебя достойно любить. И женщина через 30 лет жизни со своим родным мужем вынуждена доказывать, что она не хуже, чем все остальные. Это Жизнь у нас такая. Почему самому себе и своим богам не надо доказывать свое право на победу? На существование доказывать не надо. Для этого есть паспорт. Откройте, там все написано. Вы существуете. Но право на победу, а значит право на жизнь всегда придется доказывать. Вот этим мы с вами и займемся. Но этим наша работа, в принципе, не заканчивается. После догаза, после прохождение последней руны обычно следует посвящение, руническое посвящение для перехода на следующий этап. Это тот удивительный процесс, когда вы предъявляете экзаменам докладываете о своих результатах высшим силам, с древним богам, с древним силам. Обычно это происходит в очень красивой ритуальной обстановке. Важен этот шаг, очень важен, для того, чтобы в дальнейшем вы получили серьезную поддержку, получили от скандинавского пантеона серьезную поддержку, потому что следующим шагом мы изучаем формулы и рунические каналы, каналы рунических богов, скандинавских богов. На этих каналах мы работаем, мы учимся вязать руны, мы учимся писать и читать формулы да, и много чего другого, что необходимо непосредственно для того, чтобы приобрести мастерство Ириля. А поэтому шаг посвящения очень нужен. Если вы собираетесь идти дальше, то вам придется через него пройти. Потом начинается курс как раз боги и руны. Он тоже разделен на два этапа. Первый этап это старшие боги, боги старшего поколения, то есть это боги-созидатели, боги-творцы. Второй этап это боги молодого поколения, это их дети и те боги, которые выжили после битвы Рагнарёк, после битвы богов и гибели богов, устроители нового мира. Вот на такие несколько этапов, по сути, и разделена наша работа. Я очень надеюсь и желаю вам, что вам будет не столько интересно, сколько потребно дойти до конца. Я желаю вам, чтобы вы испытали вруность живейшую, животную потребность, чтобы вы поняли, насколько вы были инвалидами без них. А это правда, когда мы узнаем, что такое сила, мы не понимаем, как мы могли жить без нее раньше. Вот я желаю вам, чтобы вы испытали это чувство, искренне желаю и буду очень рада, если у нас с вами совместно получится, а получится у нас может только совместно. Ваше желание. Мое мастерство, помноженное на вашу волю и силу, обязательно даст результат. Я в это верю, знаю и вам того же желаю. Все, что сейчас начнет происходить с вами, помните, это не случайно. Вообще случайностей в магии не бывает, а уж при изучении какого-то магического мастерства, тем более. Ничего случайного не может быть, поэтому прямо с сегодняшнего дня, если вы понимаете, что сценарий жизненных ситуации пошел немножечко по, другой, по другому формату, вы обязательно все это пишете в своем дневнике. Дневник это важно. Схематично ли вы там описываете события или вы расписываете все подробно, все зависит, скажем так, от вашего литературного и творческого таланта. но вот, что очень важно, когда мы с вами работаем с раскрытием резервов своего подсознания, начинаются сновидения, выходы в астрал, очень серьезные выбросы которые бы неплохо запомнить. Потому что у человека память на это дело короткая, в 3 часа ночи проснулся, какой яркий сон я его обязательно запомню. Уснул дальше, утром просыпаюсь, помню, был яркий сон, про что нет? Было? Все переживали такое. Поэтому тетрадка с ручкой должна лежать возле кровати, хотя бы схематично набросать, чтобы вы на утро могли это все по ключам воспроизвести. Записывайте свои сны, в них будут храниться и таиться ключи, ключи и шифры к тому, что вы сейчас делаете. В то состояние трансформации, в которое вы сейчас входите. Если вы не видите снов, то это проблема вашего астрала. Есть присутствующие, которые не видят снов? Это проблема вашего астрала, и вам надо чистить, чистить, чистить, еще раз чистить. Потому что люди видят сны, они просто их не запоминают. Если они не запоминают, значит в сознании очень мало места для их распаковки. Потому что что такое сон с точки зрения энергоинформационники, с точки зрения энергоинформационных процессов? Это плотно упакованная информация, которую вы взяли, переживая события, не вам. Они просто в сценарии в таком выразились, но это информация. Вот представьте себе, да, что у вас есть Компьютер. А на этом компьютере есть жесткий диск. Вы на этот жесткий диск пытаетесь загрузить какую-то информацию плотную достаточно, да? Ее надо распаковать. А компьютер вам говорит что недостаточно места на жестком диске. Сначала убери всякий хлам, игрушки там и прочую ерунду, ненужную тебе совершенно. А потом уже будешь распаковывать информацию более ценную. Вот со, с нашими снами точно так же. Чистим астрал, избавляемся от хлама дома, это чисто тоже ритуальное действие. Повыкидываешь из дома половину хлама, хлама глядишь, а астрал как-то почище стал. Где связь? А прямая, да, потому что как мы захламляем свое физическое пространство, точно так же захламляем свое сознание. Вот. Особенно к девушкам это имеет отношение, вечная проблема, носить нечего, вешать некуда. Выкидывайте, выкидывайте, потому что у вас в сознании все то же самое. Если вы к какой-то вещи не прикоснулись в течение года, поверьте, вы к ней еще два не прикоснете, зачем она вам нужна? Я это не имеется в виду не только вот к тряпкам, вообще ко всему чему угодно. Обрастаем ненужным хламом, ненужными связями, а потом удивляемся, почему места нет. А сны это очень важно. И поверьте, сны это возможность переживать события, которые в реале вам бы никогда не достались. А так во снах вы получаете необходимый ценнейший опыт, который вам не обязательно нужен для трансформации. Потому что любая трансформация по сути это попытка увеличить свою бытийную массу нетрадиционным путем. А что такое бытийная масса? Это опыт вами пережитый, встроенный в систему, являющийся вашим по праву. Абсолютно по праву. Если вы пережили этот опыт, он ваш, а если не пережили, значит нет бытийной массы. То есть таким образом, чем больше событий мы переживаем, чем больше ситуаций мы будем, чем в больших историях мы поприключаемся, тем в большей степени будет взращиваться потенциал и динамика у роста бытийной массы будет значительно выше. А если 8 часов, 8 часов треть жизни, ничего не переживать, нигде не бывать, ничего не чувствовать, это выкинутая треть жизни, люди. Подумайте, нам и так мало досталось, 70 лет. Из них 20 мы выкидываем как здрасте, не надо так, хорошо? Поэтому чистим астрал и добиваемся ярких и хороших сновидений. Есть методика сновидение, она есть на, так, также на дисках, да, пользуете ее. Но помните, без вычищенного астрала эффект будет минимальный. Когда астрал свободен, вас вынесет куда угодно. А вот чтобы запоминать его, вам нужен совершенно свободный ментал. Третий курс вы осваиваете либо сами, либо ждете, когда он у нас будет. Пройдем через эту мистерию, через мистерию рун, через мистерию Одина для того, чтобы в ускоренном темпе сделать себе то, чего люди добиваются. Несколько, за несколько жизней, даже не лет, жизней надо прожить, чтобы добиться определенного эффекта. Мы с вами к этому эффекту будем идти достаточно стремительно, но такие же стремительные и будут трансформации. Вы должны быть к этому готовы. Чтобы справиться с болью, надо идти навстречу ей. То есть навстречу собственному страху, навстречу собственному незнанию. Да? Готовность абсолютно ко всему. Вы не знаете, что вам покажут Руны. Поэтому надо на всякий случай надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.